друзья всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу порекомендовать бот франкенштейн для раскрутки своих телеграм-чата у кого есть телеграм-чат и он хочет его быстро раскрутить данный бот именно для вас смотрите я вам сейчас вкратце расскажу что делает данный бот и покажу как он работает здесь вот есть парсер что именно меня интересует инвайтинг также конструктор воронок, бот-планер, бот-копирайтер, также к этому боту подключен искусственный интеллект, данный бот постоянно обновляется. Кому он интересен, давайте сейчас приступим к регистрации, я вам покажу, как здесь зарегистрироваться, как его запустить, и как он работает. Смотрите, я его уже протестировал, три дня проходили тесты, вот, за три дня я группу с нуля сделал 78 человек. И вот эти вот люди, они все живые, они здесь вот остались. Кто-то уходит из группы, кто-то добавляется. Ну, это все бот делает. Бот добавляет людей. Человек заходит в группу, если ему группа нравится, он здесь остается и смотрит, что тут за новости. Я здесь вот именно тестирую данного бота. В группе запрещено писать. Ну, если вот у вас есть группы, в которых можно писать вы можете протестировать. Очень-очень полезный инструмент, всем советую. Чтобы пройти регистрацию, нажимаем вот на ссылку, нажимаем здесь вот запустить, вам нужно вот сразу подписаться на канал и на чат. Подписываемся вот, на канал, подписываемся, это официальный канал бота Франкенштейна, его недавно вот сделали, и люди понемножку сюда подключаются. Подписываемся в чат. В чате, кстати, все вопросы можно здесь задавать по данному боту. Здесь и админы данного бота, и разработчики, ну и так далее. После того, как мы подписались, нужно вот нажать старт, перезагрузить данного бота. И здесь вам, вас просят ввести промокод. Нажимаем ввести промокод и вводим мой промокод Байков ввели нажимаем ОК, OK, вам успешно присвоен инвайтер нажимаем здесь продолжить вот мой профиль и смотрим у вас на балансе будет вот 100 токенов для сбора подписки у вас есть два дня и вот будет ваш реферальный код если вы захотите приглашать то друзей партнеров вам нужно будет им давать вот вот этот вот реферальный код и они так само будут проходить регистрацию им так само дадут вот 100 бесплатных токенов и они смогут на бесплатном тарифе использовать данного бота чтобы его использовать нажимаем вот опять вот главное меню сервисы продвижения и к примеру вы хотите спарсить какую-то группу. Нажимаем вот парсер и здесь бот, бот вам предлагает по 50 логинов, по 100 логинов спарсить группу, либо же одним файлом. Что это означает? Смотрите, если одним файлом, то бот вот спарсит вам, вот я спарсил группу, если одним файлом, он вам спарсит группу, сколько там человек есть. Вот я спарсил группу 551 человек. Если, к примеру, 50, то бот спарсит вот 50 человек. 50 спарсит, и будет это все в текстовом документе. Ну, допустим, нажмем вот одним файлом. Да? Отправьте ссылку на телеграм-чат. И вы вот здесь берете любую ссылку. К примеру, вам нравится вот эта вот группа. Копируете группу. Переходим вот назад в бота, вставляем видео. И бот начнет работать. Далее, когда бот все это завершит, вы опять возвращаетесь вот на главную, либо же старт нажимаете. Я рекомендую при каждом пользовании бота нажимать старт, так как бот постоянно обновляется. И когда его обновят, ну, в общем, бот постоянно обновляется, после кнопочки старт, вы уже, так сказать, в обновленной версии бота. Когда бот вот, э, спарсил, например, вам контакты, мы нажимаем вот сервисы продвижения и нажимаем кнопочку инвайтинг. И здесь вставляем текстовый документ. Давайте я сейчас покажу на примере своей группы. Вот у меня группа уже здесь вот 78 человек. Я сейчас перейду в бота. Нажмем здесь старт, главное меню. «Сервисы продвижения», нажмем «Инвайтинг», я уже вот спарсил людей, люди у меня есть. Теперь я хочу пригласить людей в свою группу. Здесь я вставляю ссылку на текстовый документ. И здесь вот нам бот пишет, рекомендуем приглашать не более 50 человек в сутки, для того, чтобы ваша работа была корректной. Ну, желательно не более 50 ну, можно пробовать от 50 до 100 если у вас вот телеграм-канал точнее телеграм-чат не новый то можно в принципе по 100 человек пробовать я лично вот на новом телеграм-чате по 50 человек приглашаю далее вот нас просят вставить телеграм-чат, в который требуется добавить людей и давайте сейчас я вот вставлю копирую ссылку вставляю и Ваш запрос в обработке. Выполнение некоторых задач может занять до часа. По окончанию выполнения мы пришлем вам результат. И вот сейчас я вам покажу вот результат последний. Вот. Инвайт успешно завершен. За инвайт на 50 списано, ой, за инвайт на 39, списано 39. Почему 39? Потому что из 50 контактов 11 контактов они у них закрыты их профили что я их не могу приглашать в телеграм чат вот так вот друзья работает бот давайте я сейчас вот немножко подожду и вы увидите как работает данный бот когда он будет приглашать людей